Здравствуйте! Сегодня 10 марта 2020 года, канал Народовластия, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев у меня прямой эфир. Вещаю, естественно, из дальнего зарубежья. Напишите, как слышно, как видно. Пишут, току не вжет у себя на канале. Очень хорошо. Славик пишет, деревянные, меняет в обменнике. Завис, очень смешно. Так, так, так. Ага. Все, слава, приплыли. Да куда приплыли? Пока еще никуда не приплыли. Очень хороший момент сейчас для того, чтобы приплыть. Да, во-первых, с экономикой жопа, да, нефть падает, рубль тоже падает вместе с нефтью. Путин проводит какие-то ну, сейчас уже абсолютно понятные э, игрища политические, которые реформами называются. Да, и, в общем-то, очень хороший момент с тем, чтобы разобраться с ним. Все зависит от народа. Сейчас самый лучший момент. Другое дело, что не самый лучший народ, да? Так, видно, слышно. Так, ну, давайте к новостям. Так, так, так. Добрый вечер, Вячеслав, ну хоть вы ответьте, не связано ли это с судом в Гаге, что связано с судом в Гаге, нет, суд в Гаге сам по себе, все остальное само по себе, безусловно, так что, но с другой стороны все в этой жизни связано и связано очень здорово, ура, Мальцев тут, царь тут, так, хорошо, Лишивый на пожизненное пошел Так оно и есть Обратите внимание Помните я вам говорил Кстати надо нарезку эту сделать Говорил по поводу Того что Вова Ну для Вовы Готовят соус определенный да? Это Бог, это русский Это там что хотите да? Вот этот соус А основное блюдо, то есть какашка это будет другое. И мы узнаем под занавес. Вот мы узнали, что это какашка, что Путин навсегда, Путин форева. И, в общем-то, мы об этом говорили, что это будет Путин форева, только вот в каком виде было непонятно. Да? Оказалось, что очень просто. А оказалось, они даже не стали заморачиваться. Я думал, они будут выдумывать что-то сверхъестественное. Они, оказалось, не стали ничего вообще выдумывать. Зачем им париться? То есть вытерли просто ноги об народ. Помните, Путин встречался с руководителями фракции один на один. Это же торг был. Я и говорил вам тогда, Ну, нужно нарезку сделать, вот так, что это был реальный торг. Да? То есть Каждому не хотел всех вместе. Почему? Потому что каждому что-то нужно свое обещать. А если услышат, что обещают другому, а вдруг другому обещают больше, так и эти больше попросят. Вот те и больной здоровее всех. Но это еще ничего не значит. А, вот такие дела. Понятно. Пишет Славик, а в тюрьме сейчас макароны? Ну, согласен, что макароны, но не для всех они эти макароны. Вот а, сообщил а, значит судья, сегодня сообщил судья, а, на заседании второго западного окружного суда по делу подготовки значит, судья сообщил об убийстве свидетеля обвинения Дмитрия Мурмалева. Да, то есть вот Дмитрий Мурмалев был главным свидетелем и по версии суда его убили, закололи ножом в сердце в январе 15 числа и даже предъявили справку, правда не показали номер уголовного дела, ничего, и вот многие тут пишут на эту тему, в частности, Медиузона. я так понимаю, они даже не секут поляну, о чем речь, то есть Мурмалев якобы у них прогулки оппозиции координировал, никогда он не координировал, Марк Гальперин координировал, вы прекрасно знаете, и это также пишут, что вот по делу так называемому артподготовки, то есть корные Кепти, Толкачев, вменяют им, что они собирались 5 ноября 2017 -го года поджечь декорации. Это ложь полная. Во-первых, вменяют им, что они 9 октября пытались декорации поджечь, а не 5 ноября. да? Какие-то там палеты и все такое прочее. Но дело даже не в этом. Так... Да, сейчас потом я прочитаю Все-таки Дело даже не в этом В общем-то заявили о том Что главный свидетель обвинения Убит И этот главный свидетель обвинения Был агентом Совершенно очевидно Это мы знали, что он агент этот, Какие версии убийства Мурмалева Если таковое было это убийство Ну первая версия, что его убили Для того, чтобы все-таки он Такая э, личность, мечущаяся, и мог выйти из-под контроля, сбежать за бугор, например, тем более, что загранпаспорт у него был, и мог бы э, разрушить все это обвинение на которые построены на ложных его показаниях абсолютно ложных, так что я думаю, что вполне реально, что его устраивали сами ФСБшники для того, чтобы потом рассказать, что это сделали артподготовщики. Да. вполне я допускаю, что кто-то, кто узнал о таком поведении Мурмалева, ну как-то поссорившись или еще как-то отправил его на тот свет. Такой вариант тоже возможно. агенты часто так и погибают, именно так они погибают, агенты, по крайней мере, до сего момента так и был И третий вариант, что ему просто выдали новый паспорт и притащили странную справку в суд, да, для того, чтобы больше его не дергать по этому делу, и пошел он по каким-то другим делам, продолжать свою работу только уже в качестве там, Иванова, Петрова, Сидорова. То, что он агент, ну, мы знали, то что он агент, он странно как-то появился 26 числа рядом со мной на акции. Поэтому я парням там моргнул, что посмотрите за этим человеком, потому что было ощущение что он там не просто так, да, кроме всего прочего, из разговора было видно, что он не смотрит меня, что он как-то, ну, очень очень как-то э, бестолково все объяснял, почему он с нами и так далее, потом он попал со мной в одну камеру, да, когда 12 числа меня задержали, Мурмалев сам запрыгнул в автобус, меня это сильно удивило, думаю, а что запрыгнул-то, потом оказался на койке рядом со мной в камере, да, и, в общем-то, было понятно, так как больше я не видел вокруг себя наседок, да, то есть, ну, в камеру обязательно сажают какую-то наседку, чтобы он стучал, провоцировал и так далее, то я так определил для себя, что, скорее всего, это и есть. Ну, и потом оказалось, что я не ошибся, абсолютно, то есть, так оно и вышло, что он оказался агентом. Ну, что можно сказать, Тут можно Путин процитировать, да, про предателей. Так. Минстарпульс. Ага, так. Кто-то писал, а я сейчас, сейчас, сейчас вот. А, походу, Вова решил полный цикл экспириенса получить от всенародной любви до всеобщей ненависти. Да, конечно, так оно и есть. Так что. Давайте, наверное, пара Вову агент а 0 Инглиш, да. Так что сейчас осмысление. Должно пройти у других агентов на этот счет Им, конечно, будут чихлять, что ему дали паспорт, и он куда-то уехал Но я склоняюсь к тому, что сами КГБшники его отправили на тот свет Им очень выгодно это Посмотрим Ну, тем более, что агент для них ничего не стоит, так говно какое-то Такие вот дела я думаю, что нужно больше информации, чтобы понять, о чем речь. И Терешкова предложил снять ограничение по числу президентских сроков. Ну, об этом, наверное, все уже знают. То есть такая вышла Валя Терешкова, и вдруг ни с того ни все задвинуло задвинула. Да, почему бы нам... То есть она даже пояснить не могла, как это сделать. Вот давай, на мой взгляд, это наихудшее из совков, вообще наихудшее существо из всех совков, это Терешкова. На мой взгляд, это наигнуснейшее существо. Когда она сдохнет, я что предлагаю сделать? Я предлагаю похоронить Терешкову на сливочной, там где говно сливают, прям в говне. Но обязательно поставить памятник. И на памятнике изобразить ракету, которая врезается в это говно. Вот чтобы как оно текло из трубы, вот туда влетает как раз ракета. Это, чтобы был памятник Терешковый. То есть как можно взлететь до небес в космос и улететь в самое говно. Так что видите, путинцы кривлялись, кривлялись. Что-то они там все придумывали. А потом оказалось, что ларчик просто открывался, да? То есть, оказалось, что они ничего не придумали сверхъестественного. Мы-то ждали, что они что-то там невероятное придумывают, такие головастые, а они все готовили этот соус и не знали, как сказать, что Путин будет вам вечно. И так они, и так, и он выступал там, и говорил, что два срока не больше, и так далее, и так далее. А все оказалось очень просто, да. Вот, и... Представляете, они даже вот настолько ничтожные, что придумать толкового ничего не могут, то есть вот этот вот соус понятный, да, там бог, русский, там что еще у них под этим соусом был и говно вот это, Путин вам навсегда. И даже не знают, как это сделать, что Путин навсегда. Вот давайте на, на этих это будет распространяться, а на этого не будет распространяться и так далее. То есть Путин сам заявляет, что сменяемость власти необходима, такой лживый мерзавец. И тут же допускает, что и на пятый срок он пойдет, потому что если принять новую конституцию, причем не на референдуме, а на голосовании, да, голосование вот, то тогда он вову путин значит обнулит эти сроки свои и вроде как это он уже не тот вову а совсем новый но он вообще обнулился он 15 января совсем новый вову путин все рассказывает о том что нужно сделать а не о том что он сделал вы понимаете, все практически постсоветские диктаторы в странах СНГ так поступили, практически все, но они были гораздо честнее, они не придумывали никакого соуса, они просто выходили на референдум и на этом референдуме заставляли народ голосовать именно за эту поправку, что там Назарбаев может быть вечно, что Лукашенко может избираться бесконечное количество раз и так далее, и так далее, там не было обмана. Там был наезд, там было давление, там не было обмана. А здесь пытаются обмануть, пытаются там в эту мышеловку всякого говна накидать, да, вот там хавайте, блядь, Мерзость какая, фу. И Крышенинников сказал, все эти ограничения остаются, речь идет о волеизъявлении граждан и поправках, которые носят переходное положение. 20 лет у этих пидоров и все переходное положение. Куда мы 20 лет все переходим, а? Их и козлы, блядь, жуть. И Путин, значит, приехал туда на обсуждение поправок, выступил так, что народ вообще ничего не понял. Жириновский вылез и стал прикалываться, и говорит, что депутаты понять не могут, за, за чем голосовать, путин сам за чё? прикольно, да, то есть вот даже представьте, что пишут СМИ, я взял просто ленту, вот там 16-19, то есть еще когда не было комментариев, «Путин приехал в Госдуму, Путин приедет в Госдуму, Путин выступит в Госдуме, Путин выступил э, против продления полномочий президента. Фига себе. Представляете, это, э, это ТАСС пишет? Дальше ТАС пишет, «Путин выступил против продления полномочий президента, Интерфакс Путин выступил против продления срока для действующего президента», он разве против этого выступил? Путин выступил против продления полномочий действующего президента. Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму. Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году. РИА новости. Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму. Путин выступил ТТТ. Считает возможную поправку о праве участвовать в будущих выборах. И так далее. КПРФ выступили против обнуления президентских сроков. Путин оценил идею снять ограничения на число президентских сроков. И ну, оценил положительно. И, естественно, это уже в 17.04. Те же самые пишут. И так далее. Жириновский пошутил про прединфарктное состояние депутатов, что они так и не поняли, зачем им приказано голосовать -то. Представляете? И так далее. Вот. и, Ну, то есть цирк был, конечно, с конями, и в этом цирке главным клоуном, конечно, был Вова Путин, но не смешным. Вот. И Госдума приняла во втором чтении вот эти э, изменения Конституции. Поддержала поправку о снятии ограничений президентских сроков для Вовы Путина персонально. Вот. И, кстати, не только для Вовы Путина, но и для Медведева. Да? И так... И значит, ну, тишина. На самом деле, я думал, разорвутся там социальные сети, негодованием. А нет, никакого негодования. Вот пишет Вова брат Пеневайса. Ну, Пеневайс-то, видите, он там раз в 25 лет приходил, да, этот, блядь. Уходить не хочет 25 лет скоро будет А все уходить не, не хочет Кобзон голосовать будет Ищи как И Вы знаете Что я могу сказать Если вот эти вот черти Путина и всякая мразь думают Что российский народ и русский народ Такие ничтожный, что всякая мразь, причем, я думаю, обоснованно может считать, что можно так с ним поступить абсолютно безнаказанно, то есть, то я даже не знаю, что делать, вот лично для себя. Если оппозиция опять промолчит, а народ схавает это говно, то я, честно говоря, в некой растерянности нахожусь. То есть, я понимаю, что я буду продолжать сражаться. Я понимаю, что я буду продолжать консолидировать людей, но у меня какое-то странное ощущение. Да, представляете, там абсолютное ничтожество. Они узурпировали эти ничтожества власть. Даже одно ничтожество узурпировало власть. И, и как-то полысы этой репень нахлобучить мы не можем никак. Удивительно просто. Это удивительно. Что ж проще-то? Народу надо объяснять, что Путин форева, Путин навсегда, что все жопа с ручкой. Чтобы народ поднимался, ни за какую конституцию не, не шел никуда голосовать ни за, ни против. Если пойдут голосовать против, то значит они там накидают. Нужно идти выносить их нахер вместе с конституцией и всех по тюрьмам рассовывать. Об этом должна идти речь, а не о том, что в какие-то поправки, за какие-то голосовать, за какие-то не голосовать, ни за что голосовать не надо. Это абсолютно все незаконно, это абсолютно все нелегитимно, это все против народов России, это все против России сделано, это уничтожение России полное и окончательное. Нужно понимать. 22 апреля – это полное окончательное уничтожение России. И об этом надо говорить всем и каждому. Путин и Шобла наиболее сейчас уязвимы. Пока вот эта вот политическая реформа, пока все сделали стойку, и силовики сделали стойку, и армия сделала стойку, все смотрят, как отреагирует народ на такое явное плевание в лицо. Ну, то есть, во, выходит народу так, пум, в лицо, блядь, плюнул, и говорит, ну, что народ ты мне сделаешь, будешь ты мне за меня голосовать или нет? Такая мерзость происходит. Поэтому народ должен, блядь, не на их репит так уделать за это. Вот Карелин, депутат от Единой России, предложил предусмотреть в Конституцию возможность в Государственной Думе прекратить свои полномочия досрочно. Что значит предусмотреть в Конституцию? Тут пишут с такими ошибками все эти СМИ жуть. С такими опечатками, он сказал, было бы честным провести перевыборы в Госдуму, я так понимаю, после голосования по этой Конституции. Но э, тут же он отозвал свои поправки, об этой идее высказался Жириновский, о досрочных выборах и так далее. То есть и Володин, который в январе был против досрочных выборах, говорил, что это провокация за рубежа. Ну да, на меня намекал. А теперь теперь за. Теперь все за. Жуть, конечно. Так. И россияне, вот ну, давайте по этому поводу, наверное, еще поговорим. Потому что россияне рассказали, что считают аморальным поступком. Да, я вот аморальным поступком считаю, есть говно, которым кормит Путин, народ России. Это самый аморальный поступка. Это предательство, предательство будущего. Это предательство наших детей, внуков и так далее. Народ предает будущее свое, своих детей, своих внуков. Это безумие какое-то надо каждому объяснять это, что в конце концов, ну что вы такие сопли-то жуете. И вот россияне считают аморальным это безбилетный проезд, 32%. Ругаться матом, 31%. Все ругаются матом, 31% считает это амораль. Аморально, аморально ругается, А вот 60% 5% или 66% считают бухать э, аморально, представляете, такое же количество людей бухает беспробудно в России, э, об этом говорил главный нарколог, две трети, да, э, как раз 66,6%, да, а оказывается, они же считают, что это аморально. Ну, вот я говорю, лучше бы они не считали все это аморальным, лучше бы считали аморальным свою страну пустить коту под хвост. Вот это гораздо более аморально, вот это гораздо страшнее. То есть, то, что сейчас происходит, мы как бы с вами спрогнозировали, если вы помните, то есть, что будет напоследок, так сказать, под, под занавес у Вовы такая агония и желание что-то исправить навсегда, то есть окончательно, как Филипп Филиппич получить такую бумажку фактическую. Вот он пытается получить сейчас 22 числа. Нам нужно не дать это сделать. Он уже со всеми договорился, видите, соус подготовили там православным с Богом, э, националистом с русскими, там коммунистом со Ста. 50-й годовщиной со дня рождения Ленина, мусульманам с днем рождения пророка и так далее. То есть всем все подготовили, но нужно показать, что не всем, что нас это абсолютно не устраивает. Так. В России готовят закон-проект о штрафах за противоправный контент в интернете. Видите, даже они не могут на секунду остановиться. То есть у них главные там вопросы э -э, Вову навсегда избрать, да, и тут вот э -э, какой-то... Сейчас еще до этого момента они про какие-то налоги заговорят. То есть настолько они не уважают народ. Они даже паузу не хотят сделать. Даже микропаузу до 22 апреля. Может Путин знает, что его доходы отнимут, как он только потеряет кормушку? Я вам больше скажу. Он знает, что у него башку отнимут, как он только потеряет кормушку. В самом в лучшем случае башку понимаете потому что я думал, что там будет всего несколько вариантов как с ним поступить но это мое мнение то есть на посадить, садить шкуру содрать живого там четвертовать но ну, я не знаю там в общем то это все есть в кипятке сварить там ну так если ко мне Обращается Сергей Гуд. То меня зовут Вячеслав, а не Вася. Это первое. А второе я предлагал революцию 5-11, если вы не слышали, семнадцатого года. И сейчас продолжаю предлагать присоединиться к нам и делать революцию в России. Вот меня спрашивают, когда я стану диктатором, сколько будет стоить бензин в России, поп-геннадий. Ну, вы знаете, сейчас вопрос стоит, что у нас Путин диктатором. Да, если вы эм, серьезно об этом спрашиваете, то бензин должен стоить плюс 15%. Да? То есть есть себестоимость этого бензина, есть накладные расходы, ну, плюс 15% это нормальная прибыль. Все. Сколько там добычи бензина стоит? Пол копейки. Сколько его транспортировка? Ну еще столько же. Что... Вот столько он и должен. Плюс 15 копеек. Так что... Очень сложно будет создать народов здесь у нас, потому что, общаясь с людьми, понимаешь, что каждый эгоист и хочет урвать свой какой-то кусок, люди доведены... Это же очень хорошо, как раз народовластие и основано на эгоизме, понимаете? Если бы оно было на альтруизме основано, это была бы утопия, а основано на самых худших человеческих пороках, потому что каждый хочет, чтобы ему было хорошо, а... Всем остальным пусть будет не очень хорошо. В этом и суть народовластия, понимаете. Поэтому он не даст, чтобы кому-то было слишком хорошо, не даст воровать чиновникам. Всех будет строить, понимаете? Каждый, вот каждая шмонька будет всех строить. И это очень хорошо. Только нужно дать этой шмоньке полномочия. Швондеру, Шарикову нужно дать полномочия один всего-навсего голос. Да? Его голос. Но этим голосом он может забанить любого самого верхнего, да, если таких голосов сложится очень много, то этот верхний уходит нахер, выбирают другого, на один всего срок, понимаете, и все, и парадокс в том, что шмонька, он никогда никуда не сможет выбраться, ну, потому что он шмонька, но зато он может сместить огромное количество людей, потому что он будет очень внимательно за ним смотреть, и каждый неправильный шаг, каждая ошибка будет учитываться, понимаете, И эти люди либо не будут ошибаться, либо будут идти нахер, понимаете, И это очень хорошо, это прекрасно, гораздо лучше, чем сейчас. Жесткий ты, человек, кипитки кипитке сварить, я не предлагаю варить кипитки, вы что, ни в коем случае, я другую форму предлагаю, а, это я просто вспоминаю, какие варианты. Кто-то, может быть, еще что-то другое вспомнит. Пишет, Слава, веришь, что в космос летает. Тут, глядя на Терешкову, даже и не знаю. Даже у меня и сомнений возникает. Думаешь, вот это было в космосе. Зачем шарию полномочий давать? А всем нужно полномочий давать, всему народу, тех людей, которые не лишены, э -э, так сказать, прав и состояния, да, то есть те люди, которые не подверглись иллюстрациям, они могут абсолютно свободно голосовать в любой момент, это очень важно. Обратите внимание, все вот эти депутаты, подонки, которые являются представителями народа, ну кого они представляют? Народ всегда голосует иначе, народ всегда против того, чтобы он тарифы повышали, чтобы вот такой хернёй занимались, как сегодня. А депутаты всегда за, поэтому зачем они нужны, эти депутаты? Что народ сам проголосовать не может? Сейчас информационный мир, сейчас каждый может проголосовать, и машине безразлично сколько считать, 148 голосов или 148 миллионов голосов, машине безразлично, она считает цифры, она не считает пальцем. Какой-то коммунизм я поменял на свой сраный бандковый чоп. Какой коммунизм я поменял? Ты слышишь, Пифагоровы, штаны, я никогда не был коммунистом. В советский период, когда мне предлагали коммунистом быть, да, там, в партию вступать, я слал открытым текстом. Прям открытым текстом слал. Понимаешь? Нашел коммунистам, блин. Вот такие дела. Ночные волки ждут Путина на акцию «Русский лес». Может, и съедят его там в лесу. А было прикольно, да. Волки ночные съели Путина в лесу. Очень Хорошо. Сегодня в Одноклассник на вал рубля мне отвечали, что ты голодный сидишь, и это не тролли, а вот ощущение России с а тут еще и вечный царь. Ну да, ну вы же видите, вот там какая-то женщина пишет, что заплатила кучу денег, чтобы в лагерь девочку отправить там ну, в Саратове на кумысную поляну, а там какие-то умывальники вот такие, а деньги нормальные, как съездить куда-нибудь за бугор там или в Турцию, да. Вот, и она написала, так все набросились, пишут, ты что, вот мы там, блядь. В пионерских лагерях вообще как жили там и так далее там в деревянный туалет ходили срать и все прочее. Помните как это эм, Евстигнеев в этом фильме, -то, эх, как он, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Когда я был маленький, я тоже ездил в пионерские лагерь. когда я был пионером, там жили в палатках и так далее. То есть, ну, все это хорошо. Вот тогда за это не платили, а сейчас за это платят и получают херню. То есть хотят, чтобы было как при социализме, но при получать за это как при капитализме. А так не бывает, так не должно быть. Народ, да, народ ушибленный наглую, одни сплошные слабоумные, куда деваться-то. Но вот даже эти слабоумные уже просыпаются, обратите внимание. Чудище обло, озорно, огромно, 100 и лаяе. Да, это точно. Ничего не изменилось относительно этого чудища. Вот пишет, на любую деньгу забьюсь, теперь россияне на навечно в рабстве двойников ла будут менять менее изношенности уйлов. Да, это абсолютно вечно, верно. Вячеслав, почему выгоден слабый рубль правительство? ведь это рост цен на все товары, сильнейший удар по малому бизнесу, неужели не понимают, что будущее не за нефть, а за технологиями? Они понимают, что у России нет будущего, и надо хапать, блядь, и хапают тортом и жопой, а рублем никакой не выгоден, выгоден доллар и евро, и побольше этих евро и долларов за бугром, чтобы своих детишек туда отправлять, вы же сами все это видите. А говорить они могут все что угодно. а Говорят они все то, что им выгодно. Золотов вот заявил, что... Вооружение Росгвардии превзошло мировые аналоги и какие-то отмороженные нодовцы там везде пишут, что если бы не было Росгвардейцев, то там солдаты НАТО в России были. Как будто Росгвардейцы, армия, которая борется с солдатами НАТО, обхохочется, она с бабушками и дедушками армии борется. Так. Слово, я просто в отчаянии, да что делать-то? А, ну, первое, не впадать в отчаяние, первое самое. Ни в коем случае, ни ко... при каких ситуациях не надо впадать в отчаяние. Второе, нужно разъяснять людям тупо, Трудно, да, но разъяснять, что Вова Путин козел, что хочет воцариться вечно, что Россия будет идти только по нисходящей, пока совсем от России ничего не останется и так далее. Что сейчас самый лучший момент, чтобы все изменить и так далее, и так далее. Ну, то, о, о чем мы каждый день здесь с вами говорим, так что не надо отчаиваться, надо бороться, бороться нужно очень серьезно. Старый, как в Ницце, с продуктами. Ну, в Ницце я не бываю, как с продуктами в Ницце я не знаю. Тут, где я живу, с продуктами нормально. Очень-очень нормально. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но я предполагаю, что в тоже нормально. Потому что если бы в Ницце был херово, то приезжали бы туда, где я живу, в общем-то, недалеко. И закупались бы там. Но я здесь больших очередей не вижу за продуктами, и как-то если скупали первое время, макароны сносили все макароны, причем самые дорогие, вот удивительные люди, да, то есть все дешевые макароны оставались, а покупали самые дорогие, которые там по 20 минут на дворе, такие итальянские, такие все прям из себя, да, и вот их брали почему-то, я не знаю почему а вот пустые стояли полки, дорогих макарон не было так. И спасатели завершили активный поезд детей, пропавших в море в Сочи. Ну, в общем-то, это ожидаемо. В Петербурге произошел пожар на водородной станции, как-то так вот, 30-ми годами. Попахивает, да, там водородные станции, дирижабли, блядь, и прочее-прочее. Жуть, конечно. Вячеслав, а вы видели икону Росгвардии в храме Росгвардии? Мне кажется, это дно, и, и, и это ли не богохульство? Ну, сме, не видел, но смею предположить, там или Золотов, или Путин на этой иконе. Я вам расскажу случай лучший, вы прикалывались. Самый первый над этим, когда Аяцков в Болтаве поставил храм, построил на наши общие деньги, да, то а, там... Среди святых и был нарисован и сам Аяцко, в тоже в таком облачении святого. Вот, поэтому я предполагаю, что среди святых там в храме Росгвардии, или Золотов, или Путин, а может быть и оба. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Красноярском крае в связи с разливом нефтепродуктов, видите, они никак не могут э, даже уследить за нефтепродуктами своими, все, все разрушается. А вот хорошая новость, выпившая жидкость для розжика, девочка сбежала из больницы, но если сбежала, значит она в общем в состоянии убежать представляете, то есть девочки пьют жидкость для розжига, потом попадает в больницу, потом убегают из больницы, это прям тема для какого-то нового Шекспира очень такая серьезная российский школьник напился энергетиков и умер, 16-летний школьник четыре банки энергетика и умер, и не написано какие это банки, удивительно чтобы люди продолжили эксперименты, что для этого это написали. Водитель в Томской области сбил 13-летнюю девочку и кинул в реку. Вчера тело нашли, если помните, да? Или мы от новости вчера, нет, про нее не говорили, но она была. А сегодня вот выясняется, что это ДТП и что 7 марта сбил девочку и выбросил в реку. Слава, военные ничего слушать не хотят, особенно их тупые жены, они за себя постоять боятся, только деньги считают. Ну, знаешь, писец, что я могу сказать, если люди не проснутся, хотя бы часть этих людей, военных на них мы ставку не делаем, мы делаем на гражданских ставку, военные должны потом присоединиться, да? но если гражданские не проснутся, то военные точно не присоединятся. Путин это тараканище, нужен воробей, безусловно, конечно, очень правильно, поэтому они воздвигают сейчас из пуль непробиваемого стекла, -то. ну, вернее, стекло-то обычное, да, ну, просто его много, и таким образом оно получается непробиваемым, потому что оно очень толсто, вот, воздвигают такие витражи, за которыми он там выступает, памятники открывает и прочее, прочее. Был сегодня у Марка Гальперина в сезон свиданий. Всем привет, объединяемся в противовес тем, кто обнуляется. Свободу Марку Гальперину. Да, спасибо, отлично, Дмитрий, огромное спасибо. Марку привет я всегда передаю, и все те люди, которые ходят к нему, имейте в виду, передавайте от нас всех Марку привет, мы его помним, мы, я уверен, дождемся его выхода на свободу, и я уверен, что мы победим. Потому что у нас нет другого выхода. Нам ли победить или сдохнуть, у нас другого выхода нет. Пропавший две недели назад российский школьник из Иванова найден мертвым с признаками насильственной смерти 13-летний убивший соседа москвичка э, убившего соседа москвича отправили всех в больницу огромное количество дураков которые совершают убийства и уезжают в психушки москвичка убила охранника в школе 8 марта пригласила женщину в здание учебного заведения ну и там, наверное, по обьяне ножом она его зарезала. Я детали не знаю, но все вполне логично. А россиянин зарезал мать 8 марта. Такие вот поздравления. Каждый 8 марта обязательно куча народу, женщин, я имею в виду, перережут, убьют. Это вот прям классика для России. В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой 10 марта. Вот только что были пострелушки, да, там сын судьи застрелил своего товарища, и тут опять вдруг с простреленной головой студент. Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп в городе Луга Ленинградской области, какая прелесть. Сбежавшие участники банды ГТА осуждены на 50 лет, но это в Таджикистане. Что они там осуждены, не осуждены, кто там знает. Сказали так. Ислав, ты говоришь, над людям разотелять о положении в России. Но большинство будет глухо и апатично к моим речам, пока их самих Вовина рука не коснется. А когда помнится, может быть поздно. А разве их Вовина рука не коснулась? Она коснулась всех уже, нет таких людей в России, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, помните, одна из, один из марксистских тезисов, безусловно, их коснулось и коснулось очень сильно, если они делают вид, что Вове на руках не коснулось, но они просто выделываются или им надо объяснить, что это и есть Вовина рука, и тарифы, и, и, и налоги, и НДС, и, и ну, пенсии, все это, все рука Вова. Можно, конечно, сказать, как эти дауны из этого, из э, нода, да, что это все американцы, а Вова, вот он сейчас получит полномочия и тогда он даст. Помните, как они любили рассказывать, что вот сейчас он посмотрит, кто там проголосовал за эту реформу за пенсионную, и всех он потом изничтожит. Ничего не изничтожил, подписал, и все нормально. Мальцев, чем вы завтракаете? Я обычно обхожусь без завтрака. Вот, говорят, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. У меня все получается наоборот. Завтрак я не ем, обед ну, или ем иногда немного, или вообще нисколько не ем, а ужин у меня всегда плотный. Но ужин, опять же, это относительно, да, потому что по времени, если посмотреть, то для меня он вот, такой же обед, я ложусь спать очень рано или очень поздно, рано в смысле. А... Папа у нас любит кушать кашу и сыр. Ох, На завтраке. Да, молодец, какая. Папа кашу и сыр любит кушать, видите. Так что э, Путин, царь фараонов, вот. И э, Славик сказал, что Путина в 21 году не будет. Ну доказать ничего невозможно будет или не будет, да, но Но надеемся, очень верим в это, очень верим. Так, Мальцу, готовь Аврору и матросов, да. Ну я с удовольствием. Я уж готовил, сколько можно готовить матросов и Аврору. Уж готовили-готовили, а ничего как-то пока не получается. Народ пока глух, да. Нечего пить 8 марта, 8 март должен стать женским днем протеста. Согласен? Ужин съешь сам под одеялом мой лозунг. Да, <смех> под одеялом. Нет, ну у нас так ужинать мы привыкли в кругу семьи. И я говорю, это ужин скорее обед. А завтрака у меня нет, у меня обед скорее завтрак, да? вот Варь сказал там про сыр и кашу, это я ем на обед, как правило, да? потому что он, он считается завтраком, а потом ужин и обед все вместе получается, то есть я как собака ем два раза в день или иногда один, говорят, что так делать нельзя, но это моя привычка еще давняя-давняя привычка. Слава, расскажи про сыр, какой на вкус. Знаете, вот вы можете сколько угодно смеяться, но вкус сыра абсолютно здесь другой. То есть он такой, как вот был в моем детстве. То есть если я беру сыр какой-то там нормальный, такой человеческий, да, такой по нашим российским меркам, я не беру какой-то там э элитный, даже я не знаю, как его едят, да, да и зубов, наверное, мне не хватит, чтобы... И некоторые сорта сыра разгрыз, да, твердый. Вот. А такой, ну, как обычный, да, который в России продается. Ну, гауда продаются в России, да. В общем гауда в России имеет другой вкус, не такой, как здесь. Или сыр Эдем. Да, ну, казалось бы, это Эдем, что в России он продавался. Да, он вначале, помните, когда его из Латвии, из Литвы повезли. Он имел нормальный вкус, человеческий такой, да, потом как-то потерял. И помните, если сыр лежит, в России сейчас он растекается. Я всегда помнил еще с детства, что сыр должен ссыхаться, да, вот здесь так. Если ты положил, он высох и весь потрескался все. Ну, ты можешь его там потереть куда-то, в макароны, например. А в России положите кусок, он весь и протек. Что говорит о том, что он, конечно, не молочный продукт. Что-то про кашу стали говорить, про овсянку. Ну да, овсянку я очень уважаю, очень люблю овсянку. прям Сыра овсянка. Не бережешь ты себя, борода, пишут. Мне кажется, наоборот, очень берегу. Так цена сыра какая? Цена сыра гораздо ниже, чем в России. Ну или так не, ну как, давай, давай скажем, вот ну, допустим сыр моцарелла, да, я не знаю, сколько ему в России стоит, причем понятно, что здесь будет настоящая итальянская, вот этот кусок 250 грамм, который он стоит, ну 60 копеек этих центов, 60, да, самый такой прям э, нормальный там будет, ну рубль 20 но ну, это какой-то прям супер, я такой не покупаю, да, 60-65, 70 в зависимости от магазина, да, если Покупаешь Пачку вот этой Гауды, да, сколько, сколько там в пачке вес Ну, грамм 200, нет. Да, ну, грамм 200, Но я врать не буду, что тоже 250 он стоит рубль 20 Рубль 40, тоже в зависимости от Магазина, да Ну, там, с, самый край Ну, это каких-то дорогих ну, ну, 1 евро 60 цент Сыр Ну, есть очень дорогой сыр ну, относительно дешевый. То есть, если сравнить с российским сейчас в России, сколько стоит сыр? 300 рублей килограмм, да? Ты что, смеешься, что ли? А сколько? Ну, ну когда? 700 или 700? Сколько? сколько вот сыр стоит? Ну, 700 это 10 евро. За 10 евро килограмм здесь нужно... Я когда выезжала, был 500 с Странно. Ну, вот тот сыр, который, когда, когда я уезжал, там какой-нибудь французский пармезан, да, стоил там, что-то, я уж не помню, 1600, что ли, 1800, ну, здесь он стоит сколько? Ну, наверное, евро 10 за и стоит, ну, может, 12. Но ну, это самый там такой нормальный Рокфорс-плесень не более полтора евро стоит, сам свидетель в Испании. Ну да, ну тут, тут разные, конечно. Вячеслав, вы за прогрессивный налог? Да я вообще по налогам склонен считать, что лучше... Ну, изначально, может быть, мы это делать не будем, будем на референдуме этот вопрос... Выносить на референдум, обсуждать. Я считаю, что инфляционный налог нужен. да Налоги вообще не нужны, Там что смерть и налоги как-то... Смерть пока останется, от налогов надо избавляться. Ничего хорошего от этого не, не происходит. От налогов. Так что инфляционный налог для государства это вполне реально. Такие вот дела. Так. О, Слава, сыр российский из Елани, 370 рублей. Ну, я думаю, что он не... Это сырный продукт, наверное. Вот пишут, 500-600. Ну, я говорю, нормальный сыр так и стоит. То есть ни, ни сколько, ни больше, хотя совершенно другие зарплаты. Слава, привет! Вот с тобой бы я выпил настоящие водочки и кусил бы нормальным сы сыром. Ну не знаю. Весь и водочку я на поминках привык иногда выпивать две маленькие рюмки водки, но почему-то я считал, что это обязательно нужно делать на поминках выпивать две рюмки, я всегда закусывал щами, поэтому у меня водка всегда ассоциируется со щами или с да, ну тоже горячий, горячими закусками, да, или перловой кашей горячей да, то есть вот на поминках обязательно две рюмки водки и щей каш там какой-нибудь. Ну, гречневая с мясом там еще какая-то. Так, так. Банду похитителей он задержали в Подмосковье. Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в Москве. 21-летний напал на сотрудника ППС никак не верю, думаю что они его свалили стали заталкивать в машину он отбивался ногами и случайно врезал теперь его э, пасают, ну пьяненький наверное был они его туда грузили да и он ему случайно зарядил ногой я могу вам сказать на собственном опыте что в советский период даже ну как ну, претензии были бы к этому парню но никто не посмел бы написать заявление, что он умышленно там, и сказали, да ну, во-первых, мент не захотел бы быть терпилой, это первое, а второй ему сказали, ну а ты что, ты охерел, ну, он случайно тебя стукнул, он так и пиши, что случайно, а случайно стукнул, это ничего, нет ни одного закона. <смех> ни в одной стране, что случайное нанесение телесных повреждений человеку при исполнении чем-то отличается от случайного нанесения телесных повреждений человеку обычному гражданскому, нет разницы, понимаете, а поэтому не будет никакой, никаких серьезных санкций, ну врезал, раньше это сейчас средней тяжести, да, а Раньше называлось менее тяжкие телесные повреждения, нос сломал. Ну сломал и сломал, что ж, бывает. Это же не специально, он не нарочно сделал. Если он бы это сделал нарочно, то все там, и цик с глазами по жизни. Но никто бы не стал оговаривать, никто бы не стал говорить, что он врезал по нарочно. Зачем? Кому это нужно было? Это сейчас что-то они там белины объелись. Налог Вячеслав Плав, без налогов нельзя, но они должны быть для дела но не подавляющими, а прогрессивным. в НДФЛ обязательно. А я не понял, в чем я плаваю. Ты знаешь, дядя, какой бюджет в России? Сколько процентов от ВВП? Десять. Десять бюджет. Налоги собираются в бюджет. В бюджет собираются налоги. Понимаешь, а это 10% от ВВП, ты меня не понимаешь. То есть для того, чтобы компенсировать весь бюджет, всю доходную часть бюджета, надо просто меньше красть. В любой стране мира, самой, которая себя не заявляет социальным государством, там как Россия, половина ВВП это бюджет. Половина. Ну, представь, был бы у нас, половина ВВП это бюджет. Да? Ну, прикинь, сразу вот бери бюджет вот этот российский, который 1 десятый, откидывай его, считай его нет, это налоги, и не только, кстати, налоги, но предположим, вот все мы это убираем, нет этого, а вот все остальное, да, еще 4 таких бюджета, они есть, за счет чего, за счет нефти, газа и так далее, ты плаваешь, дядя, я в этих делах не плаваю в бюджете. Я депутатом 13,5 лет был. Зачем меня обижаешь? -то. Я знаю, как это все формируется, что такое доходная часть, как расходуется бюджет. И могу совершенно четко сознанием дела сказать, что основная масса денег, которые не поступают в бюджет, разворовывается там Тимченками, Ротенбергами и всеми остальными. А если бы не разворовывался, а поступало в бюджет. Тогда и налоги не нужно было бы с этих нищих собирать. Зачем? Вот предположим, я говорю, вот этот вот бюджет сразу выкидывай, его нет. А вот там у Тимченко, Ротенбергов, Усмановых по кармашкам да, пошурудить. Вот это еще четыре бюджета. Четыре бюджета лучше, чем один? Гораздо лучше. Вячеслав, что скажете о внутреннем управлении России, о каком внутреннем управлении сейчас, то, что происходит, вот эта банда что делает? Слава, скажите, пожалуйста, допустим, этот Путин еще останется 10 или 15 лет дальше, там что делать, а народ на, не выходит на улицу, а ничего не делать, России не будет? России просто не будет. Если Путин останется на 10-15 лет, то все. России считается, что нет. Э, да. Ага. А в какой стране вы проживаете, меня спрашивают. В хорошей. Да. Он мне показывает, что ребенок спать лег. Не Да. Вот российские полицейские три дня подряд совершали самоубийство. Ну, такое развлечение у них было на 8, с 8 по 10 марта. Да? Дяденька какой-то, вот капитан МВД Ферми, боялся увольнения и покончил с собой. Только лучше бы его уволили. Зачем кончать с собой? Ну, это мыши в голове называются. Путин вел новую форму заковаления мужчин, жилищные алименты, как вы к этому относитесь, считает популизм, дебилизм в нашей стране. Путин грабит народ России хочет, чтобы все обязательства государственный народ выполнял сам, чтобы пенсию платили дети родителям, там, супруги своим супругам и прочее. прочее. Путин хочет только грабить. Поэтому, как я к этому могу относиться? К любому Демаршу Путина я отношусь очень негативно. Очень негативно. Вот такие дела. Тут спрашивают, здесь сегодня суд или революцию устраивает? Ну, сегодня здесь революцию устраивает, так что не сюда. Попал тебе в другое место, там, где сосуд, туда вот тебе и проваливай. А здесь революцию, здесь не для таких, как ты. Экзам главы Федеральной службы исполнения наказаний виновен в растрате 155 миллионов рублей. Видите, как здорово какой-то Олег Коршунов. А там есть те, кто невиновны. Что-то все а, тюремщики, ну это понятно, а, что все тюремщики, а, воры и жулики, и преступники, иначе быть не может. Вячеслав, почему государство не национализирует Центробанк, а разница какая? Путин национализировал, приватизировал, вернее, приватизировал всю Россию, но если он даже национализирует Центробанк, что будет? Он будет принадлежать народу, что ли? Нет, он будет принадлежать Путину. Путинскому государству. Государство принадлежит Путину. Вы это уже увидели сегодня. Все, никаких вопросов нет. Но, естественно, все, что принадлежит государству, принадлежит Путину. Он так это и рассматривает. Он рассматривает это как свою собственность. Так что центробанк и так ему принадлежит. Чего ему париться-то? или вы наслушались этих Федоровых сумасшедших, которые расскажут, что Центробанк принадлежит там американам каким-то и прочее, прочее, очень смешно тот, кто назначает туда руководителя тому не принадлежит Центробанк я был свидетелем, когда назначали эту Парамонову в Госдуме вот там я не помню, кто был конкурентом может, даже Геращенко, не помню, надо погуглить. Я помню, что Парамонова вот этот э, И э, был два каб кабинета, в которых давали деньги. То есть, если ты идешь в один кабинет и говоришь, я буду за Парамонова, то тебе дают 30 тысяч баксов депутату. Да? И это был это, Госдума. А я как раз приехал в командировку, ходил по Госдуме, и смотрю, народ все-то туда-сюда мечется. Я говорю, а что происходит? Деньги раздают. Я говорю, а кому и зачем? Ну, если кто-то будет голосовать за Парамонову, значит 30 тысяч. А в соседнем кабинете тому, кто не голосует за нее, тоже такая же сумма, абсолютно. То есть если ты за нее тебя дают бабки, а если ты против нее, тоже дают бабки. Только надо не обмануть. Вот. А потом, я помню... Э Председатель Думы и покойный Дворкин Борис Зямович поехали к этой Парамоновой и там что-то зависло в сельхозбанке, сколько-то миллиардов, я сейчас не помню, безумная сумма каких-то миллиардов и они поехали просить отсрочку. Ну что-то приезжают довольные такие, я говорю, получили отсрочку, они говорят, получили. Я говорю, и до какого года? До 2025 -го. можете представить, а это был там 90-какой-то год, как ну, хохочеть, до 2025-го, отсрочку, ну понятно, Дворкину уж и по поминей нет, он лет, я не знаю, 15, как умер, а вот, то есть нормально, отсрочка. Вячеслав давно у вас не смотрел. Почему вы в черном камуфляже такая мод пояснить? Ну, рубашка просто скрадывает свет. Она не черная, она хаки, и я ее иногда надеваю такие в какие-то определенные моменты. Слова. А? В Москве, ввели, в Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Ну, в связи с коронавирусом, да, естественно, для Слова. того, чтобы. А? Типа, да. да, для того, чтобы никто не мог. Вячеслав, прошу явиться на Лубянку, площадь, дом два. Наша организация хотел бы задать вам пару вопросов. Голубчик, ваша организация одних долбоебов собрала, да? Вячеслав пишется через букву Я. Вячеслав, да? Так что смешно? Во Фалентина Терешкова. Обосрала всю ракету. Пишет у Да, была такая история о том, что да Валь Терешкова. если бы не было так грустно. Да. Слава, скучно без котов. Росси... Россиян призвали отказаться от общественного транспорта в связи с коронавирусом. Но тут, видите, еще и массовые мероприятия запрещают. Так что надо ну, прям коронавирусным сейчас самое то выходить на массовые мероприятия и заражать нахер всех росгвардейцев. Это самый простой путь. Ну, вы же понимаете, что для того, чтобы устроить революцию, для этого разрешения не нужно. И даже излишне. И даже очень хорошо, что они запретили. Потому что люди должны выходить не, на, не с плакатиком стоять. Слава, я вас очень уважаю, как человек, я хочу говорить так же, как и вы. Говорите, какие вопросы. Спасибо за теплые слова. Если вы по поводу ораторских способностей, то я сейчас очень плохо говорю, не знаю, с чем это связано, но стал говорить хуже. Может быть, как он, Женя, говорил вчера про разные старческие состояния, да? Но надеюсь, что нет. Так... Так что, если хочешь быть счастливым, будем. Так. Все школы, а вы точку забыли поставить. Тут написал Привет, Гандон! Привет! Восклицательный знак, Гандон. подпись. Понятно, я, я понял могли, могли бы не представляться Я и так понимаю, кто вы ну, Вячеслав, будет ли вы раскрывать известные архивные тайны Тайны смерти Гагарина, Перевал Дятлова и так далее а, Мы не будем конкретно что-то раскрывать Мы раскроем все Все архивы абсолютно откроем Все, без исключения чтобы все было видно и все доступно, до прям, так сказать, что называется онлайн. То есть все от царя Гороха, вот сколько там есть, и до самых последних бумажек, все должно быть открыто. Все архивные записи, все, все, что там есть. Так что многие очень сильно удивятся. Все школы Липской области закрывают на двухнедельный карантин. Коронавируса нет, а карантин есть. Рекольно, да? Католическая церковь Литвы отказалась от священия воды из-за коронавируса. Интересно, а русская православная последует этой традиции или нет? Итальянские заключенные взбунтовались из-за коронавируса. Помните, я обращался даже к российским заключенным говорил по поводу коронавируса, что вам капец там в тюрьмах, если вы мозг не включите. Да? Вот Итальянские заключенные бунтуют. Так что имейте в виду, власти Италии ограничили передвижение граждан по стране. Ну, вообще тут это, как бы уже мера, может быть, сократит время распространения заболеваний, но количество у заболевших от этого меньше не станет. То есть пандемия все равно будет распространяться просто не как пожар. Да? Хотя в Италии распространяется реально как пожар, такое ощущение, что там, просто специально заражает какие-нибудь путинцы, я не знаю. Но более 10 тысяч зараженных. Вообще просто вот, ток не был, ничего. Все. Вячеслав, беседа о положении дела России, до людей не доходит. Нужно Неужто нужно ждать такой же многолетней разрухи, нищеты и голоды, как в 17 того века, чтобы люди начали везде выходить и бороться. Ну, значит так, но ну, в любом случае это недолго ждать. Путинцы Россию уничтожают очень семимильными шагами, очень быстро. Так. И. Министра культуры Франции обнаружили коронавирус, журналисты, а, так, The Strike Times, да, так, я что-то не вижу, мелко написано, опубликовали результаты нового исследования ученых. Оказалось, что сейчас некоторые пациенты попадают с коронавирусом, но им диагностируют лихорадку ДНГ, у них высокая температура, сыпь по подобию вот этой ДНГ и других симптомов нет никаких, и пока выявят вот этот коронавирус, проходит время и теряют время, то есть применяют неправильное лечение, сейчас говорит, идет это идет по всему миру. Я как можно распространить коронавирус в Думе нашей? Говорит, да, ну, проще паренной репы как. Только кто-то должен собой пожертвовать, да? заболеть и прийти на прием там, в гости. Да, поэтому это ж, я не, не думаю, что стоит этого делать. Я думаю, что оно само по себе все пойдет. И я думаю, что путинцам уподобляться не нужно. Наше дело, что называется, правое. Мы все умрем, все, да, это точно. И об этом надо говорить, За запугивать этих всех. Мы все умрем. И это правда. Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать уверен, абсолютно мы этот период пройдем, пройдем достойно. А я надеюсь, Волк, ты не пройдешь этот период, точно на это надеюсь. Так, американский экономист придрек России победу в нефтяной войне. Аббассадс какой-то, Николас Гвоздев. Николас Гвоздев из Филадельфии. Я так понимаю, что там масса путинских проплаченных экспертов, экономистов, кого хотите. И вот Нигерия вслед за Саудской Аравией вступила в нефтяную войну против России. То есть Нигерия наращивает э, добычу а соответственно, то есть на 2 миллиона баррелей в день нарастила, уже может нарастить добычу, а соответственно цены точно не будут подниматься. Ну, так и должно быть. Вот эти картельные соглашения, которые заключены ОПЕК, это абсолютно незаконно, это против человечества. То есть как должен работать этот механизм? А рыночный он должен работать. Почему-то та либеральная публика, которая за рыночную экономику, в частности по нефти, почему-то не за рыночную экономику. У кого ниже себестоимость, да? у кого меньше издержки, лучше качество и лучшие условия поставки, то ты должен выигрывать. И точно это не Россия будет. Понятно, что это будет не Россия. Поэтому сейчас, если все будут наращивать добычу, ну и слава богу. Нефть упадет еще больше, так и должно быть. Она настолько не стоит, от сраная нефть, а 3 копейки должна. Кто-то в конце концов прекратит играть на этом рынке, потому что у него будет такая себестоимость, такие издержки, что себе дороже. Зато те, у кого это будет нефть по халяве, грубо говоря, будут у всех остальных этой нефтью, зальют нафиг. Там же они будут понимать, если они остановятся, другие, другие начнут вкачивать, и все. И будет низкая цена, будет все хорошо. Но не для Путина, конечно. Так что по всей России, вот сейчас мне сообщили, люди планируют акции повышения, против повышения тарифов и цен на энергоносители, в частности, против цен на бензин, да повышение цен. Так что присоединять нужно, естественно, участвовать в этом. Участвовать в акциях протеста. Они могут быть абсолютно разными. Подумайте, как это все смоделировать. Но уже вот, я так понимаю, несколько откликнулись. Хотя только сегодня такое предложение поступило. Эрдоган заявил об уничтожении в Идлибе «Возьми комплексов панцирь». Да, обратите внимание, видео доказывает, что панцирь уничтожен был э, дроном. То есть панцири неэффективны против дронов. А дроны это сейчас самое основное оружие. И в, это, в связи с этим очень смешно заявление Путина звучит по поводу «если кто-то посмеет сделать что-то подобное, ну там как 22 июня 41 года, мы повторим, все он хочет повторить, куча трупов, что было». Кто с нам, к нам с мечом придет от меча и погибнет, блядь, Александр Невский просто, а какой-то Александр Невский, может Вов с мячом придет, может опечатка, может с шайбой должен кто-то прийти, да, может быть, ш, шлем, помните, как он лихо надевал задом наперед, может с шайбой, он пугает, что с шайбой не приходите, а если с мечом, да, то никто не придет, Вов. С мечом сейчас не ходят, сейчас так не принято ходить с мечом, да, если будешь сильно просить, то выпросишь, и придут, придет писец, писец придет с дронами, с роботами, с лазерами, с электромагнитными пушками и так далее, да. И засунет этот ржавый сраный меч тебе в жопу, да, потому что сильно ты этим мечом машешь, размахался, будешь жопой махать, как хвостом, да? Поэтому совершенно точно, почему такое произойдет. Ну, потому что Россия явно отстает и будет продолжать отставать, и разрыв все увеличивается, даже с Турцией, даже с Турцией разрыв. В военной отрасли Можете себе представить И вот Пуск ракеты Платона Отложили из-за некачественных Комплектующих Но как, как, какой меч У тебя ракеты Вова, не полетят Меч этот твой твои, блядь, Дронов не, не могут сбить Обхохочешься Погибают от дронов Вот США разрабатывают подлодку который будет роботом. Ну, в общем, нормально. Сейчас уже официально заявили, что робот будет сам принимать решение на уничтожение. То есть такой Skynet, мини-скайнет, лодка, которую выкинули, она сама плавает, сама заряжается, сама стреляет, сама прячется. И это очень интересное сообщение, то есть зачем спириты в Европе, это вопрос. Это очень ну, Б2 <coughs> это бомбардировщики Стелс, которые несут 61-е бомбы продвинутые, да. У этих 61-х бомб модификаций, наверное, больше, чем у соответствующих моделей БМВ да, там и больше, чем у танков Абрамса там там 7 у танков Абрамсов, а у этих 13, что ли, я уж сбился со счета. Так что любая такая бомба может быть маломощной, там может быть и 5 килотон, да, то есть в 4 раза меньше, чем в Хиросиме, а может быть и 150, то есть такие бомбы специально как бы, выставляется та мощность для, там мощность, исходя из объекта, по которому будет нанесен удар. Не знаю, зачем они. Посмотрим. Я так понимаю, что будут принимать участие в каких-то учениях, а может быть просто на усиление. Так что два пока бомбардировщика, позывной 12 и 13 у этих бомбардировщиков. То есть все эти бомбардировщики, в общем-то, известны. Я так понимаю, даже состав экипажа пофамильно известен. Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая, но мудрено было бы, чтобы он смог приехать. Я думаю, что много кто не приедет. Но Путин скажет, что из-за коронавируса не поехали. США начали сокращать численность войск в Афганистане. И прокурор по делу мах а. 17, ну то есть малазийского Боинга заявил, что самолет был сбит буком, то есть заключение экспертизы соответствующей, мы об этом говорили, и что рядом с ä, пусковой установкой были российские солдаты. А свидетель обвинения, в общем-то, говорит об этом. Я думаю, что там больше гораздо свидетельств. Это так для начала просто вброс такой. такой. Вот кто-то... Представился, представился пишет пиздобол очень хорошо, хорошее у вас имя я Вячеслав Мальцев меня зовут так что ну, с таким как у вас именем тоже не пропадешь и вот э, в испанском городе Малина де Сигура Малина это мельница да вот Мне не та малина, которая у нас малина, да? <свят> <свят> Паника случилась, представляете? То есть ловили сбежавшего льва, все писали там сообщения в полицию, звонили в полицию, что лев бегает по улицам. Полицейские прибежали, поймали, оказалось, что это собака, постриженная подо льва. Ну, правда, очень крупная собака, но пострижена подо льва, и поэтому народ весь... Шугался, ведь какие бесстрашные полицейские этого льва поймали. Молодцы. Так. Сейчас я быстренько прочитаю донаты. И мне вот тут сообщили, что надо завершать. Потому что есть определенные дела. Ну, купник Аркадий. Спасибо, Аркаш. Дмитрий Слава. Спасибо за твой труд. Извини, что мало. Помогаю чем могу на студию, ты все время говоришь, делай, что должен быть, что будет, а как узнать, что должен сделать, а это очень просто, узнать, что должен сделать э -э, как-то, как ну, человек, э, если находится в э, вот, сказал, что просто, а совсем не просто оказался, я-то понятно, я, я знаю, что я должен делать, я на рельсах, а я подумал, а если человек находится в неком смятении, да, вот что он должен делать? Ну, во-первых, определиться, да, надо вначале понять, что должен делать. Надо вначале точно быть уверенным, что должен делать. Там но для... Самим собой, да, понимаете? для человека, который, допустим, служит в армии, там понятно, там присяга. Человек, который а, просто гражданский человек, но, наверное, должен служить родине, прежде всего, родине, своей семье. Это банально, но поступать правильно. Это то, что должен. Наверное, так. Так. Артур С.Т. На усмотрение. Надежда по усмотрению. Сосед. Запомните там, что в Конституции ничего в Конституции выполняться не будет, кроме его по жизни. Уже, ну что, понял? Сосед ругается на народ. Терешкова, у тебя очко старое, какой смысл его рвать и так далее. Госдума поддержала поправку о президентских сроках. А? Госдума поддержала поправку о президентских сроках. Да это понятно, что для этого и делалось. Первой куры в Думе тебе не быть, это место заняла Мизулина. А Мизулин, кстати, сайт федерации. А за место первой суки депутат на Лиспвали еще надо побороться и молиться, чтобы сдохнуть раньше. Хорошо. Так. И Константин, с уважением из Красноярска, извините, никакого вопроса, к донату не придумал. Счастье вам и вашей семье. Это самый лучший вопрос, да. Пожелание счастья. Большое спасибо вам, пачник. Без меня крыс не победить. Это точно. Спасибо. Очень хорошее, вот это вот очень емкое выражение. Огромное спасибо, друг. Дядя Слава, ваших девочек с 8 марта, жене цветы, а детям шары. Напомните соратникам о народном принтере. А теперь пусть каждый включит раздачу Wi-Fi на своем мобильном в людных местах и назовет эту точку лозунгом «Хуйло», «Путин вор» и тому подобное. Не забываем подписывать деньги» очень хорошо, большое спасибо. Все вот эти советы очень правильные. И по Wi-Fi, то есть на своем мобильном влюбленных местах, э, и называть эту точку хуйлом, Путин, вор и так далее. И по народному принтеру, что каждый работает где-то, где есть принтер, есть бумага, и можно печатать листовки, которые потом разбрасывать в почтовые ящики, оставлять в транспорте и так далее. И подписывать деньги очень важно очень важно то есть чтобы люди понимали но ну сейчас надо кучу лозунгов напить ну не кучу а немного лозунгов давайте завтра к завтра мы наверное напишите в, в этот в авторский канал Вячеслава Мальцева в телеграме Предложения по лозунгам, я их озвучу, и чтобы люди могли брать, распечатывать. И, в общем-то, времени нет, действительно. Инга, пенсионерка. Это вчера уже было. Спасибо. Нет, я виду, у нас сейчас времени нет. Да? Да, тебе быстрее. Все, я понял. Но у меня тут еще студия, или завтра тогда. Ну все, я тогда озвучиваю завтра в студию на колесах, спасибо, напоминаю, что помогайте, потому что на студию мы дали задаток, напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программа плохие новости, под видео есть описание, там все наши почты, кошельки, напоминаю, что надо бороться с путинским режимом, что сейчас самый ответственный момент, нельзя его проспать. До да здравствует революция, до свидания.